Привет! Сегодня 20 сентября 2017 года, 19 часов вечера, на улице 7 градусов тепла по Цельсию, ветра практически нет, небо натянуто сизыми тучами, думается, что ночью, наверное, будет мороз, хотя розы мои еще цветут. Друзья, с вами была Мицкевич Надежда. До встречи завтра.